Управление делами администрации города Иваново решило купить себе автомобиль. Да, еще один автомобиль к тем 45, на которых они ездят уже сейчас. Если посмотреть в аукционную документацию, то можно заметить, что техническое задание составлено так, словно его автор описывал какой-то вполне конкретный автомобиль. Вот, например, длина автомобиля. Она должна составлять не более 4731 но и не менее 4697 мм. Разбег, внимание, в 34 мм. Не больше, не меньше. Остальные характеристики указаны также интересно. Высота с точностью до 38 мм, объем двигателя до 15 кубических сантиметров. К слову, с двигателем получилось довольно забавно. В начальной версии аукционной документации заказчик указал минимальную мощность в 180 лошадиных сил и получил запрос такого содержания. Уважаемый заказчик, в техническом задании допущена ошибка. Мощность лошадиных сил указана не менее 180, не более 184. Согласно ПТС, паспорта транспортного средства, мощность 179 лошадиных сил. Просим внести изменения. Никаких вопросов у администрации не возникло. И она быстро поменяла техническое задание. Какой еще паспорт транспортного средства? Почему 179, а не 176 или 140? Очевидно, что автор запроса и заказчик Прекрасно понимали, о каком автомобиле идет речь. Впрочем, вам, наверное, уже надоели все эти цифры и вы хотите узнать, что же за автомобиль захотели купить себе чиновники. Любуйтесь! Шкода Кодиак. Представительский кроссовер, оборудованный такими необходимыми для работы бюджетной организации опциями, как кожаная обивка сидений, передние сиденья с функцией вентиляции, хромированные элементы деталей интерьера, накладки на порогах дверей ром-пакет для боковых стеков, атмосферная подсветка салона и, самое важное, акустическая система с количеством динамиков не менее 9. Поверьте, для чиновника не отдать за такую роскошь 2 миллиона 343 тысячи бюджетных рублей просто невозможно. И о чиновниках. Вам, наверное, интересно, что за важное лицо будет передвигаться, сидя на кожаных сиденьях и слушая музыку из 9 динамиков? Вот оно. Если не узнали, это Владимир Шарыпов. Глава администрации, урбанист и большой эконом. Вот посмотрите, как в своем твиттере он объясняет бессмысленность прямых выборов мэра города. Что касается прямых выборов, считаю, что это будет трата бюджета лишней. Откуда же мы знаем, что представительская «Шкода» предназначена именно ему? Все очень просто. Еще полторы недели назад мы подали жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы. И прямо на рассмотрении представитель заказчика – рассказал не только о том, что хромированные полоски на боковых окнах оказываются предназначены для защиты резинового уплотнителя от ультрафиолета — в этом месте, я уверен, рассмеялись все зрители-автомобилисты — но и о том, что 9 динамиков аудиосистемы необходимы для аудиоконференций, которые будет проводить глава администрации, за которым автомобиль будет закреплен персонально. К сожалению, антимонопольная служба признала наши доводы неубедительными. И накладки на порогах дверей, и атмосферная подсветка салона — и другие приятные мелочи оказались необходимы для полезной работы Владимира Шарыпова. И хотя полномочия мэра истекают уже через два месяца, но ведь так хочется напоследок промчаться по городу на новенькой Шкоде. Делитесь этим видео, покажите его вашим друзьям и соседям, ведь они имеют право знать, куда на самом деле уходят деньги из городского бюджета.